седьмое видео работа на сайте books.info ознакомление э -э ознакомляемся с разделом техподдержка в принципе как и на любом другом сайте э есть техподдержка без чего бы наверное, не мог существовать ни один ресурс так как возникает много вопросов вот Но лично я Через техподдержку через э, этот раздел э, не общался конечно же э, я отсылал э, свой э, контактный email я общался через почту gmail вот но ну, тем не менее если у вас нету э, изначально контактов через эту форму можете написать администратору сайта боксинфо и задать вопрос связанный с, с работой с выполнением задания технические проблемы какие то другие вопросы будут возникать то есть в процессе будет возникать вопросы потому что на личном опыте это испытал не знаешь многих ответов Поэтому консультируйся у людей, которые, скажем так, знают ответ. Что требуется в этой форме всего-навсего писать ваш e-mail электронный адрес, описать проблему кратко и понятно тут письма длинные не нужно писать, кратко описать проблему там есть у вас вопросов один вопрос два вопроса и отправили вот. ответ вы получите уже непосредственно на свою электронную почту так что будьте внимательны чтобы ваше письмо то есть ответ не попало в корзину спам проверяйте вот ну, всего хорошего удачи